Доброго времени суток, с вами Катамхали. Сегодня у нас в главной роли будет Дед, то бишь из 7 карта Энск Игрок с ником 21053000 Если честно, уже очень давно не видел реплеи с этим танком Как-то, наверное, последний, да? И учитывать, что он и ап получал ну, не, не так давно, в принципе, если учитывать, сколько лет у нас всего в игре ну, не особо этот танк в последнее время, я так думаю, популярен. Нет, все равно на нем многие игроки играют, но статисты, наверное, все-таки предпочитают играть на других машинах. А, тем более, такая маленькая карта. Тут... единственная неприятность. Вот почему-то иногда, когда включая реплей, отсутствует звук двигателя. Ну, я решил это компенсировать. Там включил музыку. Не знаю, слышно, нет, на заднем фоне потихоньку играет. Может, так будет. Более-менее смотрибельно. Ну, главное другие. Главное есть звуки выстрелов. Что еще надо? Выстрелов и попаданий. Что еще хотел сказать, да, что такая маленькая карта, когда много тяжелых танков, да, такой бодрое рубилово, бои заканчиваются очень быстро. На больших картах иногда, да, турбосливы затягиваются. Из-за того, что просто карты большие, кто-то может куда-то уехать, да, или как кого-то там долго... Не могут найти Хотя так немножечко приостановились события Счет 3-4 Заняли такие Позиции здесь Помимо того, что не слышно двигатель, по-моему, есть еще одна проблема. Такое я уже тоже однажды видел. Когда не поворачивается башня танка. А, ну, причем на самом деле она поворачивается, но отображается так, как будто она находится на месте. Блин, но ну, мне так сильно хотелось посмотреть бой на IS-7, что я закрыл глаза на звуки двигателя, а тут оказывается еще одна проблема. Хотел здесь С-7 сбить гусеницу. Выстрелом не удалось, но тараном потом. Да, там 5 единиц прочности тараном удается С-7 одобрать. Да, до этого гусеницу тараном сбил, а теперь вообще уничтожил. Носит урон Т-10, остается он шотный, там вообще 200 единиц прочности с копейками. А еще с 4 там тоже можно тараном добирать. Минус Т-10. Здесь в городе союзники почти закончились. Еще минус 1. Так башня УИСАИ не поворачивается. Ну как будто. 50 ТП тут. Просит, просит поддержку, а куда деваться. Со всех сторон уже начинает огружать. Счет 8-10, 8-11. 11 Танкует из 7 сразу с двух сторон, причем, да, там, бортами. С одной стороны конвой кидал, с другой стороны объект 780. Ну, с конвоем просто в клинч идти, и у него особо, я думаю, шансов не будет здесь как-либо -бы пробить со 7 -го. В клинче с этим танком, конечно, тяжело. Ним и так-то не просто, да? Ну, единственное, в НЛД, конечно, он шьется без проблем. Ну все, остался из 7 в одиночестве против пятерых противников. Здесь там получается выцелить. Между корпусом и стволом у союзника 705-го. накидывать Там Центурион Чего там выжидает 780-й за углом Не пойму, тут еще Везет, везет Яга не может проехать Без вариантов Да здесь Столько противников Остатки Остатки вражеской армии Перекрыли дорогу своему же Тут никак не проехать. Да, так один стал поперек и двое еще подпирают. 780-й там пытается что-то выцеливать. У 7 осталось десяток снарядов. Ну, в принципе, хватит без проблем. Не получается здесь попасть 780-го. 780-го в любом случае здесь преимущество. Хотя бы из-за того, что у него в союзниках арта осталось. Но вот так, если стоять на месте, арта будет себе продолжать накидывать. Седьмой решает поехать разобраться с артиллерией, пока 780 там непонятно чего ждет, ждет когда ошибется из седьмой, а он бац и уехал. В принципе, правильно. Время еще позволяет. Еще целых 7 минут до конца боя. Карта маленькая. Танк достаточно быстрый. Можно съездить. И за артой. Не удается по карту обнаружить. Союзники вот подсказывают, что она где-то здесь, по центру. Ну нет, тут ее нету. Уже, уже могла уехать куда-нибудь. Один выстрел. Один артовод в ангаре. 8 снарядов должно вполне хватить На 780-го Да, получается, я тоже сижу, думаю, вспоминаю, что за танк 780. Вот здесь в чат пишут, что это супер тест. Непонятный какой-то танк, на что он способен. Сейчас хоть на него посмотреть. Где он там приедет, я думаю. Захват сбивать, деваться ему уже некуда Да, вот он подъезжает, 708 Ну, судя там по стволу, он вроде... Выглядит он не очень крупно Альфа должна быть небольшая Ну, 471 единица урона заходит ну, это советский танк, кстати Интересно выглядит достаточно Такая необычная у него башня Что это за танк? Для чего и ради чего он делается? Ладно, потом когда-нибудь узнаем. Пока что я информации нигде не видел. А, Альфа-440, да, получается, как у ИСа-4. Может, орудие с аналогичными характеристиками. Ну,